Добрый день дорогие зрители, мы сегодня с вами на очередном завершенном нашей компании проекте, проект под названием Рускеала. Мне этот дом очень нравится, пойдемте посмотрим, чем. Строительство данного дома началось с подъема земельного участка, потому что здесь низинка и местность заболачивается, поэтому сперва мы подняли и выровняли участок проектных отметок. Любое строительство должно начинаться с проекта, архитекторы нашей компании готовы воплотить в жизнь самые смелые ваши желания. По завершении строительства забора, это следующий этап, и окончательного финишного планирования земельного участка мы сделаем отмостку и крыльца. Данный проект реализован полностью нашей компанией. Мы выполнили проектирование, сделали конструктивный раздел на фундаменты, построили этот дом и произвели наружную отделку, еще установили станцию очистки. Наш проект реализован недалеко от Анапы, всего в 5 километрах, в хуторе Красном. Соответственно, забота об экологии является не последним фактором, эту работу мы доверили станции глубокой биологической очистки Евролос-Био-4. Одной из особенностей при реализации данного проекта в ходе строительства мы предусмотрели сразу места установки кондиционеров. Соответственно, перед фасадом мы установили кронштейны для крепежа и провели трубочки, которые будут отводить конденсат от кондиционера и вывели их сразу для многих не секрет, а тем более для строителей это не является секретом что в процессе строительства заказчики вносят изменения в проект и реализация данного проекта не стала исключением у нас входная группа расположена вот здесь немножко в углублении ширина метр тридцать Заказчики решили, что эта территория не должна пропадать и решили поставить здесь еще одну дверь. На входную группу в данном проекте мы поставили систему портал. Она может стоять как на проветриваниях, так и в полностью открытом состоянии. Так как ширина здесь небольшая и распашная дверь вставала неудобно, была выбрана система портал, которая является сдвижной системой. Позволяет закрывать дверь, не занимая много пространства. В последнее время застройщики и самостройщики э, любят выбирать э, свайно-ростверковый фундамент. Не всегда это оправдано. Но на данном проекте именно такой фундамент: при поднимании земельного участка мы завозили грунт. Грунт неплотный, несущая способность у него низкая. Поэтому мы бурили сваи до 4,5 метров и сверху уже делали росты. Именно по этой причине здесь не выполнена отмостка. Мы все еще ждем усадки. Грунта. Входное крыльцо мы также еще не делали, потому что ожидаем просадки грунта. Данный проект нами реализовывался, что называется, в тренде. Здесь и декоративная штукатурка, и камень, и дерево. Архитекторами нашей компании было спроектировано витражное остекление, которое набирает все большую популярность в последнее время. Что примечательно, в данном доме у нас... Два витража, и они реализованы по-разному. Обращайте внимание на те витражи, которые предлагают вам застройщики. Вот этот витраж из оконного профиля. По сути, он является оконной системой. Не предназначен для выхода. То есть, такая большая створка. В основном, оно будет стоять на проветривании. Снаружи поставится москитная сетка. И это не будет использоваться как дверь. А вот второй витраж напротив является выходом на террасу. Соответственно, в нем применена э, дверная конструкция. Дверь входная с открыванием наружу. При остеклении данного дома был выбран двойной стеклопакет. Три стекла с напылением Solar Silver. Защита от солнца просто красиво в отличие от оконного профиля дверной профиль имеет более широкую стенку усиленные петли на него ставится многозапорный замок который закрывает по всей длине также дверной профиль позволяет избежать затекания э, в створку так как расположен снаружи. А оконная створка, она расположена внутри. Может забиться снег, ну, или что-то такое. Одним из необычных решений этого проекта является сочетание вентиляционных выходов. У нас ä, представлен и м, заводской дымоход «Шидель», заводские вентиляционные выходы «Велпе» и э, стандартное решение – короба обшиты S8 металлопрофилем в сочетании э, с необычной металлочерепицей каскад, которая имеет квадратненькую форму, все выглядит, как мне кажется, очень гармонично. При строительстве данного дома мы использовали керамзитовый блок, в качестве утеплителя была выбрана минеральная вата, так называемая каменная вата и финишный слой у нас э, готовый караед сколерованный в массе в гостиной, в которой мы сейчас с вами находимся э, была предусмотрена установка каминной топки э, заказчики пожелали, чтобы это была именно дровяная каминная топка э, поэтому при реализации данной идеи мы использовали дымоходную систему Шиди. Это готовый керамический дымоход, который идет в утеплителе и керамическом блоке, керамизитно-бетонном блоке. Этот дом сдан нашей компании в так называемой причастовой отделке. То есть выполнена электрическая разводка, штукатурка стен, проложены коммуникации, водоснабжение, отопление и канализация. После укладки теплого пола была выполнена стяжка пола. Строительная компания «Дома на юге» не строит по усредненному э, квадратному метру. Наши сметчики считают э, каждый конкретный дом индивидуально, с учетом всех особенностей и расположения земельного участка, и особенностей проекта и набор работ. А тем самым исключается вероятность того, что вы будете платить за того парня. Вполне возможно, что ваши квадратные метры стоят дешевле ну или дороже. Если вам понравился проект Рускиала от компании Дома на Юге и его реализация, добро пожаловать в нашу компанию. Наша компания занимается как индивидуальным проектированием, так и продажей готовых проектов. Индивидуальный проект вы можете заказать на сайте projects.domanayugi.ru А купить готовы вы можете в нашем интернет-магазине по адресу shop.damanayugi.ru. Если вам понравилось это видео, необходимо поставить лайк и подписаться на наш YouTube канал.